Ну как же так? Разбитые стекла и люди, женщины работают здесь. Поэтому директора предприятия снять с должности сегодня же не сделаешь, посажу. Не сделаешь предприятие, сядешь. Вот ты извини, что я так говорю, у меня выбора не будет. Но я не хочу, чтобы ты сидел. Ты мне нужен здесь как директор, и ты должен сделать это предприятие.